Здравствуйте! Сегодня у нас вебинар «13 страшных ошибок e-mail маркетинга». Мы поговорим о том, что не стоит делать в e-mail маркетинге и как избежать самых распространенных ошибок. Давайте изначально познакомимся. Меня зовут Рейс Александр, я руководитель Академии интернет-маркетинга и почты. Кратко объяснил до этого, что, что с собой представляет наша Академия – вы можете ознакомиться по ссылке с тем, что мы делаем. Я уже говорил о том, что Академия интернет-маркетинга – это, соответственно, проект-раздел на сайте e-почта. Вы можете также в нашем сервисе узнать по ссылке. Мы уже более 10 лет занимаемся e-mail, смс-маркетингом. И в данное время хотим посредством Академии поделиться своим опытом и знанием. Итак, друзья, сегодня мы поговорим о том, какие причины неудач в e маркетинге основные. 13 популярных ошибок рассылки обговорим, обсудим, что делать, чтобы не наломать дроп. Ну, то есть, я проговорим на каждой ошибке. Если не так, то как делать правильно? И в конце мы сможем, я смогу ответить на ваши вопросы, также готов был выслушать ваши какие-то практики, опыт и тому подобное. Вы можете также задавать по ходу вебинара вопросы. Возможно, я не сразу смогу на них ответить, но я думаю, что в конце все вопросы найдут свои ответы. Итак, начинаем. Причины неудачи в e-mail-маркетинге. Я изначально общие причины описал, и потом мы на 13, так сказать, конкретных случаях, конкретных примерах рассмотрим все эти причины неудачи, то бишь ошибки. Первое. Что стоит учитывать, когда занимаешься e-mail маркетингом? Это, конечно же, стратегический подход к e-mail. Часто люди используют e-mail очень ситуативно. Например, вот решили использовать e-mail маркетинг, взяли где-то контакты и начали там рассылать свои коммерческие предложения. На самом деле этот подход не очень эффективен. Я думаю, что мы дальше на примерах рассмотрим, как должно быть на самом деле. Также одна из самых основных проблем в e маркетинге это серая, черная, устаревшая база, кто как называет. База контактов это изначально самое важное в e-mail маркетинге. То, что, то, чему мы должны уделять самое наибольшее наиболь... на внимание, потому как после того, что вы пишете в рассылках и самой рассылке, база это один из самых важных элементов email маркетинга. Нерелевантный контент – это действительно проблема. Часто мы можем увидеть, что люди могут присылать ну, какие-то предложения, которые вам абсолютно чужды, вам не интересны и соответственно, человек ну, не получает от такой рассылки нерелевантной никакого эффекта, и, конечно же, эффективность и вообще результаты такой рассылки небольшие. И это могут также быть как причина неудач, технические ошибки. На самом деле, это тема отдельного вебинара. Я уже проводил и в Академии, и других, на других ресурсах вебинары, «Как не попасть в спам». Это один из самых таких острых вопросов. Я думаю, что вы можете как и в Академии найти вебинары, так и на YouTube просто. Потому мы кратко опишем какие-то технические моменты ну, по ходу вебинара, но углубляться в эту тему не будем, так как это действительно отдельный пласт информации. И отсутствие аналитики — это действительно тот фактор, который не позволяет нам отследить результативность. И от этого часто бывает... Ну, это непонимание процессора, непонимание, насколько вообще email-маркетинг эффективен, и потому, возможно, даже приводит к разочарованию, потере канала коммуникации. Дальше мы обсудим и эти моменты по аналитике. Перейдем к более конкретным вещам. Рассмотрим все, все то, что я сказал, на конкретных ошибках. Первое – отсутствие стратегии и или плана. Как я уже говорил, часто email очень, очень ситуативно э, применяют, как я уже говорил, ситуация, мы решили э, взять, там, интег... взять с нашей там, CRM, э, с наших базы контактов, э, никогда не рассылая, э, э, послать коммерческое предложение, получить результат, на самом деле э, зачастую это... Э, имеет с собой низкую эффективность. И дальше мы рассмотрим, как, в принципе, должна строиться email-стратегия из-за того, что нет плана, нет интеграции с другими инструментами. Часто мы получаем низкую эффективность от этого разочарования в email и, как я уже говорил, потери важного канала коммуникации, потому как человек, зачастую, не понимая, как построить email-стратегию, считать ее неэффективной, и поэтому реально теряет этот важный канал коммуникации. И в воронке продаж люди, которые заходят, например, на сайт, и трафик, который заходит, он там 1%, допустим, зашел и купил, да, возможно, сделать какое-то действие, положил в корзину, если это касается интернет-магазина. Но 99% трафика, по сути, обычно мы теряем с того, что привлекаем на сайт. И именно email-маркетинг позволяет этот трафик удержать. И в данной ситуации, если мы теряем email-контакт, если, мы, если человек приходит на сайт и в данный момент не готов купить и уходит, просто ничем не, най, не найдя ничего более интересного, кроме как купить, вообще никакой альтернативы, кроме как купить на вашем магазине, то, конечно же, мы теряем 99% потенциальных покупателей. E-mail маркетинг не позволяет это исправить. Мы рассмотрим дальше, как это сделать. Краткая этапы e-mail маркетинга. То есть ключевое, что мы должны уделять внимание, чему мы должны уделять внимание, это сбор базы, работа с базой, это обязательный элемент тоже. Нельзя то есть, абсолютно автоматически работать с базой, не удаляя там, тех людей, которые не хотят больше получать ваши рассылки. То есть тут отдельный момент, который требует внимания. Непосредственно рассылки – важнейший элемент, мы также рассмотрим некоторые ошибки с этого. И аналитика. Во-первых, она должна быть, для того, чтобы вы понимали, насколько email-маркетинг результативен. И, конечно же, мы должны внедрять изменения и посредством аналитики изменять свои подходы, работать с базой после полученных результатов, полученной статистики и, конечно же, усовершенствовать свою рассылку. Идем дальше. Вот один из, так сказать, видов стратегии, который часто применяется в сфере услуг, но также он может иметь место и других в B2C сегменте. Как мы вообще проводим, если email маркетинг комплексно проводить, то есть внедрять стратегический email маркетинг, то можем вот по такой по такому механизму работать первое, это мы заинтересовываем клиента, это возможно на, может быть на вашем сайте например, на сайте вы размещаете какую-то полезную информацию такую себе печеньку, бонус или тому подобное, что чем можете заинтересовать вашего клиента и для того, чтобы получить этот бонус, клиент должен оставить свой контакт то есть вы получаете согласие ваш э, человека, который непосредственно дал вам контакт. После этого вы общаетесь, узн, э, повышаете свою узнаваемость, выясняете потребности вашего клиента и после этого э, отправляете предложение, которое непосредственно релевантно, потому что вы уже пообщались, э, вы получили контакт согласованно и поэтому после э, того, как у вас после предложения осуществлена покупка, вы не останавливаетесь на этом, берете отзыв, предоставляете сервис, возможно какие-то моменты по лояльности, работаете на доверие, то есть поздравляете, например, с праздниками, выясняете какие-то моменты, которые важны вашему потребителю. И после этого получаете такую себе дружбу, возможно, с потенциальным клиентом и повторное покупки, повторные продажи, дополнительные продажи, апсейл, все это в итоге получаете. и работайте по такой системе именно по email-переписке. Как вариант, эта стратегия не всем возможно подходит, возможно некоторые элементы тут исключаются или возможно чего-то не хватает для отдельных видов бизнеса, но все это вы можете по своему опыту построить и Главное, e-mail маркетинг использовать комплексно, чтобы это, был действительно, это была система и механизм, который работает. Еще некоторые моменты по поводу того, как e-mail маркетинг сочетается с другими элементами. Да? то есть Часто ошибкой бывает то, что, например, e-mail маркетинг используется отдельно от других инструментов. Это действительно непрактично, неэффективно. Например, есть целый ряд э, так, такого вида бизнеса, как инфобизнес, э, как, э, люди, которые используют в основном э, e-mail для того, чтобы продавать, но даже там э, без э, работы в других, э, с другими инструментами интернет-маркетинга результат э, может получиться очень сомнительный. То есть мы не должны использовать э, e-mail, э, отдельно от других инструментов. Как это вообще может выглядеть? Эта схема я уже несколько раз показывал на своих вебинарах, но не помешает напомнить, тем более, что у нас много новых участников вебинаров. Смотрите, это этап сбора базы контактов, да, то есть с помощью разных инструментов интернет-маркетинга вы получаете трафик на свой сайт и именно тут вы должны предложить какой-то интересный бонус интересную печеньку которая заставит пользователя оставить свой контакт и а предложить хоть какую-то альтернативу покупки потому что мы привыкли что мы размещаем кнопку купить а если человек не готов в этот момент купить то мы не представляем никакой альтернативы хоть какую-то информацию, хоть какие-то возможности дать человеку, чтобы он сделал, кроме того, как просто купить. Да? То есть, если есть альтернатива, то человек, возможно, не купит сейчас, но купит потом, но для этого вам надо получить контакт. Когда база контактов идет потоком, то есть вы организовали форум, подписки, да? то есть, или, возможно, подписку или получение контакта на лендинг-пейдж или тому подобных инструментах, вы дальше можете, во-первых, email-маркетингом возвращать трафик, то есть пересылать назад на веб-сайт, напоминать какой-то информации, отправлять ту информацию, которую запрашивал человек, отправлять в социальные сети обязательно также. Должны быть присутствовать в вашем письме, где вы если человеку удобнее получать информацию со социальных сетей, перенаправлять его. И также приглашать на события, как мы это делаем на вебинары, то есть посредством e-mail маркетинга, или на любые другие события, которые вам, вы предоставляете и вам важны. Дальше мы можем с помощью e-mail маркетинга мотивировать покупать, непосредственно отправлять на прямой контакт, покупку, дополнительную покупку и тому подобное. Это, возможно, направление на непосредственно на контакты, на, на сайте, в корзину очень популярный вид email поддержки продаж. И также можете отправлять даже в офлайн магазин, если у вас такого и имеется. Идем дальше. Ошибка номер три это покупка базы контактов. На самом деле это проблема такая очень насущная, очень популярная. Мы обычно зачастую, если не собираем свою базу контактов, не уделяем этому времени, потом резко хотим заниматься email маркетингом, мы прибегаем к, этому, к этой ошибке. И в итоге получаем низкий уровень доставляемости, потому как в базах контактов, купленных очень много мертвых адресов, то есть которые уже не существуют и тому подобное, получаем от этого санкции от сервисов и от серверов, и получаем плохую репутацию IP, плохую репутацию доменных имен, и все это приводит к тому, что мы попадаем в спам и в итоге низкую эффективность получаем от этих рассылок по купленным базам. И в итоге раздражение, раздражение потенциальных клиентов также получаем. То есть на самом деле действительно база в тысячу человек, которые, которые вы собрали собственными руками, намного эффективнее, будет, чем база, которую вы купили, и которая ну, там 10 тысяч человек или тому подобное. Идем дальше. Ошибка номер 4. Рассылка спама. Все это, конечно же, продолжение покупки базы. Надо понимать, что такое спам, что такое email-маркетинг. Давайте определимся. Вот красным это характеристики спама, синим это email-маркетинг. То есть, главное, это спам приходит без разрешения, а email-маркетинг получатель осознанно дал свой контакт. Email-маркетинг – это стратегический подход, как я уже говорил, и ситуативная атака – это и есть спам. Навязывание товара – тот же спам. Полезная информация и общение, а не просто однобокое предложение товара – в этом есть разница и спам — это настроенный монолог в email-маркетинге высокий процент отклика, который вы должны действительно общаться со своим клиентом. И от спама-отторжения email-маркетинг формирует лояльность. И потому важно понимать, что действительно заботьтесь о своих подписчиках и спрашивайте у них, что им интересно. И только тогда вы получите действительно эффективный email-маркетинг, и это будет не спам уже, а такой вот эффективный инструмент. Идем дальше. Ошибка опять – релевантность. Ну, это ну, как бы это То есть Во-первых, это должна быть полезная информация. Во-первых, релевантная информация – та, которая действительно заинтересован пользователь. Во-вторых, это регулярность. То есть, если вы три года не отправляли ну, по вашим клиентам никакой рассылки и тут начинаете их бомбить предложением, то, конечно же, это у них вызовет какое-то подозрение, мягко говоря. Потому, если уже собираетесь рассылать, изначально спросите, поприветствуйте, объяснитесь, что вы хотите, почему вы начинаете отправлять. А после того, как объяснились и спросили, что интересно вашим подписчикам, после этого можете непосредственно начинать регулярные рассылки. Это, конечно же, должно быть актуальной информацией. И то, чем я грешу, на самом деле, у меня такое бывает, но в любом случае я не рекомендую этого делать. Это, отсутствие, это повторение в e email отсылках, это одна и та же информация. На самом деле в моих рассылках иногда бывает повторение. например, я не по несколько раз спрашиваю, что интересно нашим, нашим подписчикам этот блок рассылки у меня вне, переходит от рассылки в рассылку. но на самом деле и для реакции спам фильтров, и для вообще актуальности этой рассылки релевантности лучше этого не делать. Вот как небольшой пример ошибочки, когда присылают, например, вебинар уже завтра, но присылают сегодня. Да? То есть такое бывает, и этого стоит избегать. Идем дальше. Ошибка номер 6 ⁇ это монолог. То есть о том, о чем я говорил. Часто мы отправляем свои рассылки, особенно если это через сервис, и потом, например, не, не отвечаем на письма ваших подписчиков, или возможно даже бывают такие моменты, что человек даже подписывает как no reply да, там, свои письма, и потому как бы ну, не хочет никакой обратной связи. Потому советы, подтверждение рассылки, то есть общайтесь, узнавайте, объясняйте своему потребителю, что и как вы хотите рассылать, и обратная связь также. Если человек отписывает вам, то вы тоже должны прорабатывать все отклики для того, чтобы это действительно было общение, а не односторонняя какая-то информационная атака идем дальше. Ошибка номер 7, ссылка отписки. Тут все просто. Ссылка отписки, она должна быть обязательна. То есть надо понимать, что если человек не находит, ну, то есть надо понимать, что отписка ⁇ это нормальный процесс. Например, в вебинарах человеку может быть интересно одна тема, но дальнейшие темы, возможно, ему уже не актуальны будут. Именно поэтому есть ссылка отписки, человек может отписаться и больше не получать вашу рассылку. Если человек не находит ссылки отписки, он нажимает спам, И это, соответственно, намного хуже, чем, чем если бы человек отписался. Потому лучше обязательно вставлять ссылку отписки и даже рекомендуется на таком видном месте, чтобы человек не искал. Потому что если человек нажимает спам, он уже, это, во-первых, негативно влияет на вашу репутацию, вы в итоге попадаете этому человеку, а возможно и другим в спам с большей вероятностью. Идем дальше. Ошибка номер 8, кто там. То есть первое, что человек видит, когда получает ваше письмо, это от кого и тему. Да? То есть тут надо не забывать, что человек должен узнавать кто ему пишет, потому что если человек не понял по, по полю от кого кто ему пишет, то с большей вероятностью он или не откроет письмо, или действительно нажмет кнопку спам для того, чтобы больше не получать и не тратить время на чтение вашей рассылки. Не рекомендуется вот такие вот имена как no reply, да, то есть или вот отличная рассылка от лидера от одного из магазинов. Поляна еще куда не шла, но потом идет тема, которая вообще на самом деле как бы вообще непонятно, как они отправили эту тему. Да? И тут совет мой сразу представляться и брендом, и именем. То есть это и человечно, во-первых, что человек вроде как вам пишет, а не непонятно не кто. И во-вторых, обязательно указывать бренд для того, чтобы по имени, возможно, вас не будут знать. Вот я три примера привел. То есть первый – это рассылка от промода, но на самом деле изначально я думал не открывать это письмо только в конце темы я понял что это да про моду а изначально я не понял что кто это и что мне прислал второе это если только бренд то возможно я не пойму с какой целью он мне пишет и с кем вообще мне контактировать кого спрашивать если есть у меня проблемы с там с продлением действия услуг я должен знать к кому обратиться. Да? И лучше это делать, ну я тут свой пример, конечно, ставил, но на самом деле многие советуют и свое имя личное и бренда, имя стрелять от поля, от кого. Идем дальше. Ошибка номер 9, которую часто допускают, это не, не обращать внимания на префедер. Это действительно важно, потому как мы можем увидеть на первом примере, на первом примере вот идет все, все правильно, все хорошо, тема, которая четко понимает, ну, дает понимание, что, что и как, кто нам присылает и о чем речь. Но дальше идет прихедер, то есть верхушка письма, которая подтягивается в тему. И тут идет дальше отписаться от рассылки. На самом деле очень, ну как бы получает такое письмо, ну, то есть вы что ли уговариваете своего получателя отписаться от рассылки? На самом деле лучше такого избегать. Или вторая в принципе допустимая тема письма это вот повторение темы и прихедера. Это на самом деле тоже не лучший вариант. Лучший вот, вариант, когда прихедер, становится продолжением темы. Да? То есть вот, мне сразу понятно, о чем речь в письме, и дальше уже идет приветствие и объяснение, в чем речь. Я, конечно же, захочу почитать дальше, что мне присылает, и нажму на, на это письмо. Это картинки. Ошибка номер 10. Часто это бывает картинки. Мы видим слева вот такую вот сплошную картинку, которая пришла в рассылке. То есть таких картинок лучше не рассылать. Важно, чтобы в письме картинки были кликабельны. Ну, то есть, конечно, ну, то есть, вот этот детский магазин, он вообще не был кликабельный. Но даже если вся картинка кликабельна, то она не должна занимать всю территорию письма. Обязательно должны быть текстовые элементы. И их должно быть не меньше, чем визуальных. То есть вы должны не только картинку отправлять, а и объяснять и текстом подкреплять все картинки то есть, и это очень влияет и на спам фильтры вот следующий пример да, да простит меня коллега ой так вот тоже сплошная картинка и куда бы я не нажал то ли на регистрацию то ли на узнать больше это все сплошная картинка с единой ссылкой да? то есть к сожалению это письмо попало в спам но это и логично потому что спам фильтр очень реагирует на письма с сплошной картинкой составлены этого лучше не делать ошибка номер 11 ну это такая общая общий элемент то есть общий раздел ну как бы надо адекватно оценивать то, что вы пишете, не копсить, не использовать каких-то непонятных знаков и тому подобное, без крайностей в цвете, в каких-то шрифтах. Все это очень тоже негативно влияет на доставляемость и негативно влияет на восприятие подписчиками. Также стоит избегать таких спам-слов, но на самом деле это в момент спорный, потому как ну, еще 100% не доказано, что действительно эти слова влияют на спам-фильтры, но они уже немножко надоедают потребителям. Потому лучше конкретно пишите, что вы хотите, а такие броски названия, которые уже ну, надоели потребителю, лучше избегать. И, конечно же, осторожно с тегами и скриптами, то есть чем больше, чем, чем сложнее ваше письмо, тем больше вероятности разозлить спам фильтры, попасть в спам, и если это еще и какие-то хитрые элементы, которые призывают к каким-то активностям и усложняют письмо, то это может быть непонятно, вызвать непонимание как из спам фильтров, так и вашего получателя. И идем дальше. 12, 12, ошибка номер 12 это отсутствие работы с базой. Обязательно после обязательно важно учитывать, не рассылать после отписки ни в коем случае. Если человек отписался, окей, все, он больше не получает ваши письма. Сегментировать, то есть обязательно надо разделять, например, на тех, кто уже покупает, и, и те, кто еще ничего ничего не купил ну это конечно же зависит очень от бизнеса возможно это важным будет сегментация по полу возможно другие виды сегментации но в любом случае одно и то же рассылать всем это снижает вашу релевантность и соответственно эффективность персонализировать рассылки это тот момент который тоже очень важен если у вас в базе есть имена ваших получателей, делайте подстановки. И если человек, например, актуально для интернет-магазинов, очень важно и очень полезно делать триггерные письма по действиям. То есть, если человек бросил корзину, ему должны быть доставляться триггерные письма, возможно, с подстановкой если есть такая техническая возможность, что он положил в корзину, и э, выстреливать это в письмах, и соответственно, человек э, будет понимать, что э, это действительно письмо ему, и э, актуально именно для него. Э, чистить базу обязательно это сделать, потому как э, и отписки, и недоставляемости, и мертвые аккаунты должны быть э, определены, и э, им не надо рассылать, запрещено рассылать, так сказать, рассылку. Это, это все понятно. И, конечно же, не забывать спрашивать, что э, подписчики хотят услышать, что ваши потенциальные клиенты э, хотят получить от вашей рассылки. Это очень важно. И э, последняя ошибка – это... Э, это это момент, момент, когда вы не учитываете результаты, это действительно большая ошибка. Для того чтобы понимать, насколько эффективен e-mail маркетинг, вы, конечно же, должны отслеживать результаты, часто это отбрасывается, вот, оценивает возможно по каким-то общим показателям продаж. Но для того, чтобы понимать, вообще стоит ли заниматься и как стоит заниматься e-mail маркетингом, вы обязательно должны отслеживать. Статистику, обязательно тестировать ее и в итоге просчитывать рой и повышать эффективность по итогам наш сервис вот скрин это с нашего сервиса и e почта по нему вы можете абсолютно точно определить сколько писем прочтено сколько не дошло до адресата сколько переходов сколько отписались Сколько человек нажал, это спам и тому подобное. Также есть карта кликов, чтобы понимать, куда человек нажимал на вашем письме. Это также очень важный параметр. Все эти результаты, всю эту статистику отслеживать. И мало того, чтобы отслеживать, принимать изменения, то для вашей рассылки.